Так, ребят, смотрите, я говорил в самом начале эксперимента, что отчет я буду вести 30 дней. Соответственно, 29 числа я закрыл свои мощности, выключил ферму, дал пару дней отдохнуть и перевел ее на майнерность Хэша Каймара. Я ушел, как бы а хорошая вещь, но для тех, кто сильно разбирается, кто это все знает, как бы я новичок буду разбираться в дальнейшем. Я перевел на Найсхэш, Найсхэш сам выбирает, какую валюту выгоднее майнить, он сравнивает курсы и переводит майнер. Смотрите, сейчас я вам покажу, и скорее всего я буду, для тех, кому будет интересно, я буду каждые 5 дней выкладывать отчет с Найсхэша. По мощностям у меня пока ничего не изменилось. Так же самое, 2 50 Ti и 1 570. Вот мы видим, что на 1 570 у нас майнится Ethereum плюс LBC. На 2 1050 Ti майнится Ethereum плюс Pascal. И на 570 у нас майнится Ethereum плюс Decret. То есть, как бы, эти все варианты, это все выбрал на s сам. Вот показания по NiceHash, соответственно, за там 3-4 дня мы намайнили 513 рублей, это уже намайнили, по характеристикам у нас идет 118 рублей, вообще там показывают где-то 150, вот видим у нас какая-то проблемка произошла, сейчас майнер перезапустит, это эфириум плюс декрет 570 -е. Сейчас перезапустит 570-ю карту. Как бы здесь в меню я тоже буду со временем играться, подстраивать э, характеристики, но пока, пока не до них. Вот. Сейчас, соответственно, посмотрим, что нам скажет. Вот видим, на Хэш показывает э, по характеристикам 153 рубля и показания такие и 26.2 мегахеш по эфириуму и 780 мегахеш по декрету соответственно майнер сейчас запустится и будут такие показания так давайте немного рекламки я вам прорекламирую сервис который мне зашел который мне очень понравился это сервис Letyshops в нем есть очень очень много магазинов Интернет-магазины, в которых вы можете совершать покупки, экономить, экономить ваши денежки, они вам будут поступать на счет этишопа. Вот так, посмотрите промо-ролик. Хватит переплачивать за покупки. Letishops.ru – это кэшбэк-сервис, который возвращает до 30% стоимости покупки и доставки. В обычных магазинах скидки маленькие.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 Резерв продолжить покупку. Все, так. Оперативка у нас теперь отлаживается в корзину. Теперь нам надо жесткий диск. Жесткий диск я тоже нашел в регарде. Копируем название. Ищем в пейере. самое нажимаем резерв продолжить так теперь переходим в нашу корзину и оформляем заказ так так так выбираем резерв для покупки на автозаводской видим у нас цена тут пересчиталась но так как мы выбираем не доставка по линии метро так, выбираем вот это. Резерв для покупки на автозаводской. И нажимаем «Оформить заказ». Как бы можем протестировать товар. Но тестировать мы не будем. Как бы не видим, не вижу смысла.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 и да, ребят, скидочка на 200 рублей в магазине PR.ru тоже будет в описании. Ссылочка. Переходите по ней, регистрируйтесь, заказывайте товары. 200 рублей получайте скидку. Так, давайте теперь перейдем к учету. Смотрите, 29 числа я произвел все выплаты. И у нас получилось 21 миллион 439 тысяч 181 сатошу по эфириуму. 0,32 миллиона восемьсот девяносто тысяч там и так далее, Сатош, по декрету. И смотрите, сумма, все показания я записывал на 29 число. Сейчас я не буду ничего переписывать. И мы получаем, курс эфириума составляет 17 тысяч четыре рубля, курс декрета составлял 1960. Переводим нашу сумму по курсу в рубли и получаем 3664 рубля за месяц по эфириуму и 644 рубля по декрету. Общая сумма у нас составляет 4309 рублей. Расходы на электроэнергию я брал с учета расходов в первой табличке. У нас получается 4 рубля за киловатт и расход я брал 460 ватт в час. 44 и соответственно получаем 1320 рублей. 1320 рублей в месяц у нас идет расходы. 1320, вычитаем, 4309. Ну, тоже, смотрите, вот здесь у нас, это не особо правильная сумма, так как у меня один день не манил, два дня здесь там, один день не майнил, второй день у меня свет выключали, ну, два дня мы потеряли, где-то рублей 300 мы потеряли. У нас бы чистая прибыль была 3000, а не 290. И если бы мы 29 числа выводили по данному курсу, мы получили бы 4309 рублей, отдали бы за электроэнергию и получили бы там, ну, минус проценты. если бы два дня работы, где-то 3000 мы получили чистой прибыли. Так что думайте сами, решайте сами, выгодно, невыгодно. Лично я буду рассчитывать на то, что курсы поднимутся, прибыль поднимется, так как было это в июле. В июле месяце я когда считал, э, а записывать, соответственно, я начал с августа. В июле месяце я когда считал, там одна карта должна была приносить по 5-6 по тысяч. Как бы, соответственно, 2018 они должны были приносить в июле месяце. И надеюсь, что курсы поднимутся, сложность поднимется, то есть, прибыль поднимется. И я перешел на NiceHash, Хэш. Так что, ребят, смотрите, по Nice Хэшу я буду новый сезон снимать. Буду вести учет каждые пять дней. И будем смотреть, кому интересно будет смотреть. Всем, всем спасибо, всем пока. Это Но нормально, гуляем, летаем, не важно, что в кармане.